Я случайно споткнулся о камень и, как бисмарк, сказал, ничего, умываться не стал, ведь слезами не помочь этому все равно. Отряхнулся, чуть корчась от боли, невзирая на хохот толпы, гордо вытянул я подбородок, ничего, продолжаю идти.